Ну, no, окей, okay, давайте, уходим, сейчас он скинет. Короче, вот так вот мы здесь мучаемся, страдаем, не знаем, чем заняться в Западной Сахаре. Знаменитый марокканский аттракцион, когда козы лазят по органовым деревьям, едят листики. Вот они. Органы – это косметическое средство из него делают, органовое масло. Рому остановили полицейские. Это женщина, радар. Он нарушил сколько-то километров в час, превысил. Сейчас выпишут ему штраф. Итак, Рому уводят. Женщина. Через плечо у нее пистолет, камера. Что довольны? Штраф тебе выписали? Нет, поболтали за жизнь. И все? Да. Просто куда едете, сколько Нет, километров? А, но она все пыталась узнать, есть ли у меня мани. А, мания. Я говорю, нету мании. Она... Ладно, в чем там смысл-то был? Ты превысил сильно? Да, превысил. А И, короче, не взяла ни сколько? Да, что ж, не взяла, я не дал. А, не дал? Просто не дал? Сказал, Просто, я просто поеду. Да? Так так здесь, знаешь. штрафы, да? Просто вот, видишь, она говорит, у есть мания? Я говорю, нету. А как так? Сколько, говорит, мании есть? Я говорю, ни сколько нету? А как ты едешь? Я говорю, только кредитка. А -а -а. Ну, как это кредитка? Я говорю, ну экспедиция у нас, говорю, за все компания платит. Я говорю, вообще нету миру. Пишите рубля. штраф, типа, да? Да. Она, Она такая. Говорит, штраф, что? Они это? мне уже показали, сколько дирхам надо заплатить. Сколько? А сколько? 450. Нихрена себе. Показали, сколько в евро. Мне уже 20-евровую купюру показали. У меня там такая пачка денег. Ничего <сомнень Eğer> себе, 20 евро. Это, это ты сказал, пишите мне это, да? Я сказал, пишите штраф, а, нету совсем ни сколько. О, молодец. Она говорит, ну сколько ты вообще есть? У нее еще голос такой смешный. А она что, по-французски, по-инглишу? О, все вместе. Все вместе? Прикольно. Мани, у тебя нет мани, какого черта? Вот, и потом, короче, все. Прикольно. Крабы. О, живой еще, видишь? Живой нет, а не, они не все живое. Живое, да? нет, крабы краб только живые. Не, краб живые, тоже живой. Не, краб живой. Какой лун? Но Нет, тут все свежее, просто тут по крайней мере колоритно. Смотри, тык, тык, тык. сейчас Короче, сейчас набираем. Он все взвешивает, говорит, сколько стоит. До того, как мы сядем, потом если все устраивает, мы едим. Взвешивание идет. Вот, все, это наш обед сегодня. Лобстер, краб, креветки, сардины. Это с бред, дрейн, чипс, все, made Что, обманывают да? Ого. салат, бред, чипс, Он говорит, еще одного окуня нам подарит. Но, но, окей, давайте уходим, сейчас For он скинет. Окей. Ласт прайс, ласт прайс. Окей? окей. Хорошо. Хорошо. Все, сторговались. 20 баксов с человека. Вот, значит, все съели уже, рыбу съели. Остался краб и лобстер. Я еще не все. Амиго! А на брай, на крейфер. Ну, на брай. Ну а кванта? Кваритий. На, смотрите. Это точно кашель. Я даже не знаю, как он выглядит. А точно кашель? Да, ну да. да. Sure? How much euro? Yes, definitely. 5. 5 dirhams? 5 euro? No, that is 5 euro. 50 euro. 100, 200, 300. Oh, Any quality? How euro, no. Oh. 7 euro, too much. 50 euro? How much? 15. How much dirham? How much dirham? 50. Амат Шимковик, ямат Шимковик. Синко 0. Са, си. Ай, что же Пока говорит. Вот порта Суэры. Находимся в форте. Здесь. О, -а -а, купается. Че, мы что же скупаемся? Смотри, как прыгают. В эту воду что-то е вот. ⁇ Вот там вот рыбаки. Каждое утро уходят приходит с может это старые корабли стоят здесь на ремонте он там кайт серферы гоняет мы сейчас поднимаемся в этом форт наверх на крышу нормально сейчас будет светлиться это короче бойница здесь стоишь и из мужчины целишься сюда и смотришь чайку Атлантического океана. Прекрасный вид, портится количество мусора на склонах. Вот прибой, пляж. Мы едем в Агадир. Еще 20 километров. Арки Алексгиры, пляж точнее, с арками. Он знаменитая самая, знаменитая арка упала. Остались более мелкие. Сюда надо приходить рано утром, чтобы когда отлив, погулять под арками. Сейчас, как вы видите, вода высокая. Если не проехать, не пройти, только все намочимся. Мы в июне в самом центре города. Вот такой вот у нас отельчик. Фонтаны, автобусы. Номерок. Все дела. Раз, два. Человек а -а -а! радуется, Блин, когда. <связыв> <локоть>. <связыв> покажи, покажи. Ерунда какая. Нальем сколько-нибудь. Ну долей сначала пол-литра там. Посмотрим, пока дойдем. 20 грамм. Пол-литра, наверное, много. Давай подольем чуть побольше. Главная площадь аль площадь Свободы, Независимости и отмены рабства. Вот дворец Конгресса, вот тут шейхи. Радостная новость. Да. В Западной Сахаре бензин стоит на треть дешевле. Если в Марокко стоил 10.50 10, за литр, то есть примерно 1 евро, то здесь стоит 7.25 дирхам за литр. 7.25 дирхам это... 50 рублей. Ну, на треть дешевле, да, от евро. 45 рублей. Вот, так что это очень круто. Заправляемся, полный бак, да, и едем дальше. Далеко от Эля Юна, маленький городок, где на въезде стоят страусы и марлины. Не знаю, что бы это значило, но я иду на пост иду на пост общаться это с рай. полицейскими опять каждый пост приехали в пустыню еще нету дюн еще нет барханов но уже есть вот такой вот океан. Смотри, вот видишь, какой обрыв сразу? Вот такой потрясающий вид. Атлантика! Сколько, для примера, стоит шампунь? Вот людям в России узнать. Вот такая штука стоит 13 долларов. Для мужчин написано. А, нет, это аквадеколония. 83% вольем. 13 долларов литр одеколона. Кто берет одеколон литрами, тот рад. Я купил чупа-чупсы на взятке. Но... в эти в Африку. Так как сегодня мыши уже ночью погрызли. Да там она один съела, а ты то что его ешь? Че я проверил. Че? ты проверил? Пойдет на взятки, или да нет. <laughs> ну и как? Нормально. Только дурацкие, блин. Короче, я купил чупа-чупсы на взятки специально, чтобы давать неграм их за взятки, да. ну типа вот по пол дирхама. Вот он сидит, их точит. Мало того, что у нас мышь один чупа сгрызла ночью. Вот там вот в углу, короче, у нас чупачупсы все лежат. И сегодня я проснулся, и мышь один сгрызла. Там же то ошметки, обертки и надкусанный чупачупс. И сейчас вот еще один сидит тут, точит их. Все равно ночью придет уже компания из мышей, она проведет сегодня. Все сожрут. Короче, вот так вот мы здесь мучаемся, страдаем. Не знаем, чем заняться в Западной Сахаре город Даха. все потому что дождь сегодня не ветер все вот наш номерок там значит у нас ванна туалет ванна, ванна закрывается на дверь на пластиковую еще душевая кабина отдельная отдельная туалетная а ты че порвал тут все что, у тебя слишком слишком много эмоций вы, что-то вызвало в туалете пока сидел Самое прикольное в нашем номере – это балкон с видом на Атлантический океан О, сейчас отлив, вода далеко Когда прилив, вода вот до сюда доходит Вот здесь бассейн О, наши купаются уже в бассейне Значит, едем мы по Западной Сахаре уже второй день, третий Дюн еще не видели, да? Вообще не видели Вон там, вдалеке есть но, но не Я не знаю а если не будут, будем локти кусать? Конечно, проехали барханы. Давай, да давай доедем тут рядышком. Давай, вон давай, у нас давай, оператор давай, готов. Сильный, давай, пути. Все. Сейчас вон туда поедем прямо. К дюнам. Дорога кончилась. Два километра назад. Мы сейчас едем просто по... Где-то по пустыне. Мерседес за нами едет, не отстает. Сейчас где-нибудь на твердом месте здесь припаркуемся и пойдем прогуляемся. Да я думаю здесь самое главное сейчас пойдем на бархана не встаньте на змею вот смотрите следы феника лиса такая феник маленькая свежий след утренний идем на бархан поднимаемся наверх вот это уже реальная сахара а там сокровища несметные ехали мы на заправку. Последняя заправка в Западной Сахаре. Вот здесь стоят грузовики. Вот все заправляют такие канистры здесь бензина и везут их в Мавританию, потому что там с бензином проблемы. Подъезжаем к границе Западной Сахары фронта Палисарио, непризнанного непризнанной республики. Сейчас, значит, у нас будет Граничный пункт через полтора километра. Значит, мы на границе. Идет дождь. В пустыне Сахара идет дождь. Представляете? Вот капельки дождя. Сейчас пойдем ставить печати.